Всем привет! С вами Юлия и мой факультет рукоделия. И сегодня в этом видеоуроке я хочу вам предложить научиться вязать вот такой очень оригинальный, но в то же время необыкновенно простой узор. Такой узор можно использовать в качестве основного. У вас получится теплое, толстенькое такое изделие. Видите, он толстенький такой узор сам по себе. Но имейте в виду, что расход пряжи на такое изделие получится у вас раза в два больше. Дальше можно использовать, например, как планку у горловины, на рукавах, возможно, по подолу платья. Если это детское платье, будет смотреться очень красиво. Также, я думаю, будет неплохо выглядеть планка таким узором. И еще вариант использования. Смотрите, если у вас накопилось дома много остатков пряжи, можете ее подобрать по цветам, соединить вот так вот в одну нить и связать вот такой вот толстенький, мягкий, уютный коврик. Таким узором из трикотажной пряжи получится очень шикарное изделие. Например, какая-то корзинка, либо сумка. Так что полет фантазии здесь не ограничен. Сейчас я вам покажу, как вяжется этот узор. Используйте и применяйте. Смотрите, давайте начнем с самого начала. Набираем петли на спицы. Если кто-то не знает, как это делается, есть отдельное видео на моем канале. Можете зайти посмотреть. Начинаем вязать. Первый ряд у нас будет установочный. Снимаем кромочную петлю. И все остальные петли в этом ряду мы будем провязывать изнаночными. Как вяжутся лицевые и изнаночные петли, точно так же есть видео в шкатулке полезностей. Последняя кромочная. Разворачиваем вязание. И начинаем вязать основной узор. Первая петля кромочная, мы ее снимаем. Теперь смотрите, вот у нас петли первого ряда. Между ними есть вот такая перемычка. Вот она, вот она, эта ниточка. Нам с вами нужно завести спицу под вот эту перемычку между вот этими двумя петельками. Достать петлю и вытянуть ее сюда петля образовалась на правой спице теперь вот эту петельку с левой спицы мы просто вот так вот переснимаем на правую следующую петлю точно так же между петлями под перемычку заводим спицу захватываем ниточку вытащили петельку петлю с левой спицы Снимаем. И у нас получается вот такие пары петелек. Снова завели, вытянули, петельку сняли. Завели, захватили ниточку, петельку сняли. Так мы провязываем этот ряд до конца. Кромочную петлю в конце ряда провязывайте так, как вы привыкли. Теперь разворачиваем вязание кромочную петлю снимаем, и помните, я вам показывала все петельки у нас теперь по 2 находятся рядышком. Вот они, прям их видно, как они стоят. Вот эти петельки мы теперь будем провязывать по 2 вместе изнаночной петлей. Вот так нашли две петельки. Ниточка впереди у нас. Завели спицу в обе петли и провязали изнаночную петлю из двух петелек предыдущего ряда. Вот так мы провязываем до конца ряда все петельки по 2 изнаночными петлями. В конце ряда кромочная петля. Разворачиваем вязание. Вот такой узор у нас уже образовался. И далее мы будем просто повторять эти два ряда. Здесь мы вытягиваем петлю из-под перемычки. Следующую снимаем. Так мы провязываем этот ряд до конца. И следующий ряд мы провязываем все петли по 2 изнаночными. Вот такой простой узор. Я думаю, что если даже вы только что научились вязать лицевые и изнаночные петли, вы точно справитесь с этим узором. Продолжаем чередовать эти два ряда. И у нас получится вот такой оригинальный узор. Посмотрите, это вяжется очень быстро. Когда вы набьете руку, пальчики ваши привыкнут. И узор будет получаться сам собой с достаточно хорошей скоростью я надеюсь что объяснила все доступно и вы обязательно справитесь с этим узором на этом урок закончен с вами была юля и мой факультет рукоделия не забывайте поставить лайки написать обязательно комментарии поделиться этим видео для того чтобы и другие девчонки тоже смогли научиться вязать такой узор всем пока пока